Мир современного человека невозможно представить себе без нефти. Без черного золота остановятся транспортировки продовольствия, исчезнут многие лекарства, разрушатся дороги, в мире начнется хаос. Сегодня нефть – это сырье, от масштабов потребления которого определяется уровень развития каждого государства. Более 60% домываемых в мире источников энергии относятся именно к нефти. Однако высокий уровень ее потребления служит основанием для предположений многих ученых о неизбежности скорого истощения нефтяных запасов, в частности, легко добываемых запасов традиционной нефти. В чем проблема нефти? Проблема в том, что те легкие запасы, та жидкая, легко извлекаемая нефть, она, конечно, кончается. И вдоль запасов все больше и больше преобладают вязкие и высоковязкие нефти. И так называемые традиционные запасы, которые сегодня мы просто не умеем добывать. Вот эту вот почти, почти твердую нефть, как добыть из земли? Она располагается на разных глубинах. От 100 метров там, до 5-6 километров в большой глубине. Да? И в каждом случае это огромное средство. Это экономическая рентабельность добычи такой нефти. И, конечно, сегодня стоит вопрос о том, как эту нефть добыть рентабельно, так, чтобы значит, не нанести вреда экологии окружающей среде. Как известно, Татарстан – один из лидеров России по запасам тяжелой и сверхвязкой нефти. Приоритетное направление «Эко-нефть» направлено на решение многих проблем по добыче углеводородов нетрадиционными методами, в частности, тяжелых нефтей и битумов с помощью применения паротепловых технологий. Месторождения тяжелых нефтей исландцев построяют у себя достаточно твердые пористые породы. Для того, чтобы превратить их в жидкое состояние, необходимо температурное воздействие. Ну в данном случае именно этим и занимается лаборатория Значит, исследование физико-химических параметров при процессах горения является важной составной задачей для моделирования данных процессов. Данная лаборатория является первичной, это скрининговая лаборатория. Сюда поступает вся основная информация по месторождению, его параметры, его характеристики. Процесс окисления тяжелых нефти является очень сложным для его понимания и требует огромного комплекса лабораторных исследований. Поэтому после проведения термического анализа сотрудники уже следующей лаборатории «Внутрипластовое горение» изучают процесс окисления при линейном изменении температуры на уникальном и единственном в России оборудовании – собственной разработки Казанского федерального университета. Чем занимается наша лаборатория? Вот как раз мы говорили, что мы изучаем окисление тяжелых нефти в полуристых средах, и в Вторая задача наша. Мы разрабатываем новые катализаторы, испытываем их в ходе процесса и судим после получения результатов, подходит ли процесс внутрипластового горина в таком же резервуаре или нет. Вот это вторая наша задача. Третья – мы моделируем породу, то есть синтезируем наши частицы, то есть породу, и смотрим влияние, размер породы на процесс окисления нефти. Кроме внутрепластового горения, при добыче тяжелых нефтей в мире активно используется закачка пара. Эта технология при всех достоинствах имеет один существенный минус – она дорого обходится нефтяным компаниям. Поэтому ученые Казанского университета исследуют, как можно ее улучшить за счет использования уникальных катализаторов – Сотрудниками лабораторий прямо на месторождении непосредственно внутри пласта, который занимается процессами изучения, изучением процессов кватермольза высоковязких нефтей, то есть это процессами преобразования нефти внутри пласта, под действием пар, температур, соответственно, и давлений. Мы занимаемся также изучением повышения энергоэффективности данных, данных процессов за счет. Применение катализаторов. В нашей лаборатории разработаны и запатентованы катализаторы э, прекурсорного типа для повышения интенсификации э, нефтеизлечения паротепловыми методами воздействия. Прежде чем использовать новые разработки на реальных месторождениях, сотрудникам необходимо протестировать все технологии и убедиться в том, что они действительно эффективны. Для этого в Казанском университете создан Центр масштабирования новых технологий в нефтедобыче. В этом центре у нас есть несколько пилотных установок, уникальных, которые были созданы сотрудниками Казанского университета. Одна из них – это труба горения. Она ориентирована на исследование и масштабирование технологии закачки воздуха. Эта технология уникальна тем, что мы создаем энергию непосредственно в пласте. Это очень сильно повышает энергоэффективность этого метода. И к тому же, за счет того, что мы закачиваем воздух в пласте, возникает реакция окисления, они выделяют эту энергию, и за счет этой энергии мы можем настолько увеличить эту температуру, что можем создать условия для подземной переработки тяжелых углеводородов. Таким образом, эта установка позволяет нам получить много ответов, которые позволят более эффективно использовать технологию в пластовых условиях. После того, как сделаны выводы об эффективности катализатора, на втором этапе проекта делаются рекомендации по использованию в конкретном месторождении того или иного вещества в качестве усилителя нефтеизвлечения. Но для того, чтобы определить показатели месторождения, необходимо изучать множество данных. Для более эффективного исследования ученым Казанского федерального университета было разработано уникальное оборудование, которое делает не только быструю фотографию и сканирование керна, но и определяет различные диапазоны спектра. То есть с его помощью можно проводить анализы с разными данными, каратажа и с помощью данных фотограмметрии определить параметры пористости и кавернозности. Данный сканер керна позволяет проводить комплексную э, съемку э, керна э, в ультрафиолетовом, инфракрасном и видимом диапазонах спектра с различными параметрами подсветки, соответствующим тоже ультрафиолетовым, инфракрасным, проводить флуоресцентный анализ э, и также уникальность оборудования вместе в комплексе с программным обеспечением. это Оно позволяет реконструировать трехмерный э, образец в виртуальном пространстве уже, для потом определения параметров пористости и которые тоже важны для нефтяников. Эффективность и актуальность разрабатываемых учеными эконефт-технологий и ноу-хау подтверждены большим интересом к ним со стороны реального сектора экономики. Только за 2017 год ученые КФУ были задействованы более чем в 20 проектах крупных нефтяных компаний. Растет и число подписанных соглашений о сотрудничестве. Растет география. Разработки КФУ активно внедряются и испытываются не только в Татарстане и Западной Сибири, но и за пределами России. Мы, совместно с отнефтью, mm -hmm. Делаем такую информационную систему с датчиками, которая позволяет определить, а где же мы уже добыли, а в каких местах еще мы не добыли, к нам нужно заказать пар. Кроме того, у нас очень интересный проект, старт нефти. Сегодня мы делаем, мы используем катализаторы для того, чтобы закачать их под землю, уменьшить вязкость нефть, то есть начать нефтепереработку под землей. Вот этот проект «Нефтепереработка под землей» он был анонсирован нами лет 4-5 лет назад, и сегодня он уже как бы овладел вот эта идея обладела массами, называется. Сегодня этот проект мы делаем из-за рубеж нефти и с Лукойлом, well, с Тритеком компании, да? и с компанией, э, значит, кубинской компании Купет, и в Колумбии, и в Китае. Значит, и Синафтек, и Петра Чайна тоже заинтересованы в этих проектах. И сегодня у нас очень есть заключенные проекты. Таким образом, мы можем констатировать, что российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании не просто тестируют новые разработки ученых университета, но и полноценно используют их в своей работе. А значит, приоритетное направление «Эко-нефть» Казанского федерального университета действительно представляет интерес не только в научной среде, но и для крупного бизнеса в глобальной нефтегазовой сфере.